Вот дворы, это старые дома девятиэтажные, да, и вон выглядывает стройка. Вот она. А получается, там вот за этими домами улица Тургенева проходит. Здесь и вот детский садик, вот рядом тут. И вот она стройка, вон тот дом. Вот вот здесь вот за этим забором. Детский садик. Вот там он там добро пожаловать а вон она стройка вон он дом который строится Вау. вот это перекресток улицы гаражной вот она вот там за желтым забором стоянка вот он дом вот я поднялся на 11 этаж вот здесь вот три лифта грузовой пассажирский и еще один грузовой вот этот грузовой спускается в подземный паркинг Ходим на этаж и вот эта вот квартира где дверь открыта сейчас вот это вот это вот и есть 331 а здесь сейчас еще пока перегородок нету вот с этой стороны вот здесь вот где вот этот венканал вот здесь сразу санузел Туда дальше кухня идет. И от, с кухни балкон. Здесь комната, перегородка будет стоять. И вторая комната. Общая площадь 56 квадратных метров. Вид с окна. Вот он. Так. так. Немного. Идем покажу, где эта стоянка. Вот она стоянка. Это стоянка большегружного транспорта. Вот они, машины стоят. Запахов абсолютно никаких нет. Здесь не выгружают, ничего не моют. Вот там впереди семейный магнит. Рядом с ним, вот за вот этой без белой кирпича девятиэтажкой, находится гимназия 23 о которой я говорю, которому этот дом и приписан. Вот так вот. Вот сейчас квартира с межкомнатными перегородками. Сразу мы заходим, здесь такое вот прихожая, да? вот это у нас санузел, здесь уже перегородка стоит на месте санузел вент-канал вот там вот дырка здесь будет коммуникация проходить сюда заходим здесь кухня из кухни балкон вот эти вот стенки не несущие то есть до монолита до вот этой вот штуки да, вот это вот можно убрать обрезать вот таким вот образом вот это вот убрать объединить с балконом то есть по сих пор еще добавить в комнату дополнительных 6 квадратного ну, 3 квадратных метра вторая сейчас пойдем в комнату, покажу комната с окном и вторая комната еще одну. На стенках будет штукатурка, на полу стяжка.